Thank you. всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз пришло из поднебесной новая посылка связанная опять с ноутбуком ташиба хочу я установить вместо двухъядерного процессора intel core i7-640m четырехъядерный процессор intel core i7-840 qm для этих целей потребовалась материнская плата на которую устанавливали данные процессоры потому что на ноутбук тошиба h 661 и можно установить данный процессор, но ввиду того, что здесь применена технология Optimus на дискретной видеокарте NVIDIA GeForce 330, которая работает вместе с встроенной графикой на двухъядерных процессорах Intel Core i7-640M, то есть если мы установим трехъядерник, то работать он будет, но показывать экран, а именно изображение не будет то есть она будет отсутствовать связано с этой технологией которая была предложена компания intel ну и воспользовалась лишь только одна компания это nvidia IT или AMD сейчас Radeon в этом эксперименте не участвовала. поэтому кого IT Radeon тем повезло можно устанавливать эти трех при определенных условиях что же к нам пришло из поднебесной то есть пришло вот в такой коробке все это было обтянуто белой пленкой, внутри нас встречает пенопласт, чтобы обеспечить сохранность материнской платы, а внутри уже непосредственно находится материнская плата. Пришла такая вот стандартная материнская плата, которая вы уже видели на моем канале. Причем продавец в виде фотографии показал, что она рабочая. Даже он оставил свой процессор. Пенек P6000. Такая вот стандартная материнская плата которую вы и видели на моем канале, единственное у меня материнская плата предназначена конкретно по технологии Optimus при взаимодействии процессора и дискретной видеокарты, здесь другая технология, здесь отдельная дискретная карта, ну и отдельный флот под процессор. Давайте поменяем и посмотрим подойдет ли эта плата непосредственно внутрь этого ноутбука, будет ли показывать изображение и будет ли отлично работать непосредственно процессор Intel Core i7. 8840 840 qm то есть четырех ядерник весь процесс сборки разборки я уже показывать не буду тем более уже на моем канале есть несколько вариантов непосредственно полностью разборка частичная замена процессора и применение термопасты в данном видео я только лишь покажу как я перенесу соответственно то, что было непосредственно на родной плате, а именно система охлаждения, радиатор и некоторые части, которые здесь не хватает, это, соответственно, Wi-Fi модуль и так далее. То есть я покажу непосредственно вот на этой на материнской плате здесь ничего сверхординарного нет. Открутили, закрутили, установили соответствующий клуб Все остальное соответствует теме видео, которые уже были показаны на моем канале. Приступаем к действию. Thank you. Сейчас посмотрим откуда взята материнская плата, какого ноутбука донора для этого лов пользуясь от стандартной программы которая поставляется на данный ноутбук другие ноутбук ташиба ну, сейчас название у них другое динобук это было ошиба посмотрим информацию о системе как видим взятая такого же самого ноутбука а660 единственное это азиатская версия данный ноутбук поставлялся именно в азиатский регион буква А обозначает страну, регион куда поставляется данный ноутбук стояла бы буква Е, Европа, буква У Соединенные Штаты и так далее и основные характеристики здесь есть стандартные средства диагностики То есть я провел диагностику здесь загрузка процессора который мы только что установили на данную материнскую плату а именно intel core i7 840 qm в течение 10 минут это средство работало не выявлены никакие ошибки и если открыть характеристики ноутбука от которого была взята материнская плата то мы здесь увидим то на данный ноутбук ставился процессор i5 437 все остальное практически то же самое за исключением одного момента что здесь дискретная видеокарта без функции optimus как на данном ноутбуке еще вам вот здесь даже есть tv -тюмер. все могут посмотреть основные характеристики той материнской платы ноутбука было взята и поставляется пройдемся по стандартным тестам это Как видим, здесь характеристики установленного процессора непосредственно на материнскую плату донор кэш различных уровней. Дальше материнская плата показана, что из себя представляет производителя. Да, хочу сказать, что версия была и 1.3. То есть мне пришлось обновить, взяв основные драйвера с официального сайта до двух-трех версия память здесь я установил 15 гигабайт 2 слота по 8 графический процессор здесь один находится также провел тестирование чтобы сопоставить результаты непосредственно с предыдущим процессором i7 640m ну как видим то есть там было для многопроцессора на где 720 730 здесь уже величина следующая чуть-чуть проигрывает это из-за частоты здесь максимальная частота на одно ядро 3.2 мегагерц а в предыдущем 34 так вот такие вот данные давайте пробежимся по второму тесту это i до 64 экстрема здесь опциональная информация что мы получили при замене материнской платы и установкой нового процессора i7 840 qm дальше можно посмотреть разгон то есть тут разные частотные характеристики дальше температурные датчики к температуры. сейчас в настоящее время находится процессор под нагрузкой потому что видео пишется с экраном full hd дальше центральный процессор характеристики какие он инструкции поддерживает системная память память установлена какие планки это мы позже рассмотрим дальше северный и южный мост bios обновленный до версии 2.3 1.3 другие характеристики давайте пробежимся по тестам быстро а именно по процессору по памяти чуть позже как видим вот у нас какие характеристики получились сейчас мы во всех вариантах обгоняем с тем процессором который сравнивали в предыдущих видео такие вот новые характеристики получили при замене материнской платы, замене процессора на Core i7 840QM без. Видео -ядра. Также давайте сейчас посмотрим видеоролики, а именно YouTube. То есть мы будем рассматривать и сравнивать предыдущий процессор Core i7 640M с данным процессором i7 840QM. И видеоролики будут 60 кадров в секунду и 30 кадров в секунду. Начнем с Full HD 2K 4K и посмотрим, как справляется данный процессор с процессором предыдущим i7 640M. Thank you. Давайте по-быстрому проведем стресс-тест на новой материнской плате и новом процессоре при помощи AIDA64, то есть некоторое время. То есть у нас и так процессор находится под нагрузкой потому что пишется видео Full HD. Давайте проведем стресс-тест, все галочки отмечены, которые нам нужны. Здесь два стандартных окна, это H/W монитор ну и непосредственно в AIDA. Нажимаем старт. Как видим, система охлаждения справляется с данным процессором. Он конечно погорячее будет, чем Core i7 640M. Но. Система работает нормально. Тем более на данный ноутбук данные процессоры, особенно 720 и 740, устанавливались. Так, я останавливаю стресс-тест. более уже на какую-то полку вышел. То есть критических стол градусов нет. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующих видео и до свидания.